Доброе утро, страна! Солнце светит, птички поют. Проснулся сегодня полпятого от телефонного звонка. Больше не спал. На ночь выпил еще таблетку мелатонина. Это такая штука, которая вырабатывается в твоем организме, когда человек спит. И когда у тебя происходит смена часовых поясов, ну либо просто какие-то тяжелые периоды, что тебе надо выспаться, можно пить такую таблетку мелатонина. И этот организм поможет быстрее выспаться. То есть это не лекарство, это ну, короче, это в какой-то степени лекарство, но в любом случае это не вредно. Тем более я пью это не каждый день, а вообще первый раз в жизни уйдал. Наверное, просто попросили купить его, вот, и я заодно и сам попробовал еще. Сейчас иду на завтрак. Вот мой отель. Для тех, кто вчера не видел, вот здесь вот посмотрите. Сейчас иду на завтрак, покажу вам, что на завтрак дают в Америке. Так, завтрак у нас не особо большой, только булки сладкие. Ладно, короче, я лучше съем что-нибудь другое. Для тех, кто не знает, хочу рассказать вам, чем отличается отель от мотеля. Вы знаете, вот сейчас я живу в мотеле. Самый дешевый мотель. Есть отели, которые на первый взгляд вообще ничего не отличаются от этого мотеля. они мотели также есть классовость. У них также есть хорошие крутые мотели. Также есть э, дешевые отели, которые паршивые. Э, объясняю. Смотрите Видите номера. 208-207. Вот здесь номера. Так вот, мотель это когда. Выход из номера у тебя идет сразу на улицу. Вот как здесь. Отель это когда выход из номера у тебя в коридор. Все, больше никакой разницы. Если ты выходишь из номера на улицу, значит ты живешь в отеле. Если ты живешь из номера в коридор, значит ты живешь в отеле. Все, больше ничего нет. Все остальное домысло. Можете больше ничего не придумать. У меня в отеле перестал работать интернет на телефоне, а мне нужен был именно телефон. Поэтому я пришел во вчерашний день. Вот такой вот завтрак. Называется Santa Fe Скелет. Здесь, короче, мясо, картошка, сверху яичница. Все это на сковороде. Это очень вкусно. Сейчас я быстренько позавтракаю, и мы поедем с вами в магазин электроники. Best Buy. Всякие штуки тут продаются крутые. Я люблю Best Buy. Это на самом деле самый большой магазин электроники в Америке. Ну, типа как нашего Nvidia, там или что-то подобное. Так, мне надо, знаете, что, что, что, я хочу купить э, мобильный роутер в машину, чтобы все в проекте могли пользоваться интернетом и не покупать там всякие симки и все такое. Так, вот SD карту сейчас я возьму для gopro -шки. возьму для GoPro сейчас еще аккумулятор новый. Так, ну всякая такая лабуда у меня есть. Мне все время пишите, что у меня звук плохой, там руки трясутся. Я накупил всякие лабуды теперь на 200 баксов. Сейчас будем тестировать, как это все работает. Так что не ругайтесь. Уже все нормально будет. Так, вот рации. Рации нужны для общения между машинами, либо если мы разделяемся на группы. Вот еще новое слово. В камерах. Панорамная камера, 360 градусов. Вот что она снимает. Прикольно. Но телефоны и айфоны вам показывать не буду. Они в принципе везде одинаково стоят. Плюс-минус. Но на 5000 подороже в России. Вот ноуты, макбуки. Сок у нас стоит такой. Макбук про, ретина с HD за 1100 баксов вот это прям мой как у меня такой же ретино дисплей 13 дюймов, мне большой не нравится потому что мне его возить с собой неудобно, я все время его с собой вожу и HD жесткий диск HD вообще крутая тема, копирует все работает вообще просто быстро, очень быстро и кстати я раньше хотел себе купить Air ну что он видите, вот такой вот тоненький вот но сейчас вот MacBook Pro купил себе он, знаете, не намного толще так что, но производительнее гораздо, так что я взялся себе Pro что Air совсем маленький вот мне всегда нравилась система умный дом вот такая вот тема видите, розетки, которые вы можете свет, которые вы можете включать и выключать через телефон так вот ты взял включил розетку и пошел одна розетка, кончи... одна розетка стоит 50 баксов Вон здесь лампочки такие же есть. Ты взял просто онлайн, включил себе или выключил свет, если он включен у тебя в квартире. Прикольная тема. Ну, короче, ребят, тут можно ходить очень долго и пока там очень много. Скажу одно, что техника у них немножко другая, потому что у них другая специфика, у них другой рынок. А техника отличается, поэтому сильно отличаются цены. Ну, такое же здесь только, наверное, Телевизоры, ноутбуки, они такие же А всякие, например, холодильники, но у них у всех практически двухсторчатые холодильники но У них у всех практически вот такие вот микроволновки То есть у них полно всяких брендов, которых у нас нету И поэтому цены тоже разные Ну, короче, вот видите, какие у них есть стиралки здесь стоят У них, как правило, стиралка и сушилка отдельно продаются То есть не как у нас два в одном вот, и у них обычно вертикальная загрузка А здесь вот горизонтальная еще есть Какая-то здоровая Вот такая вот техника Вот такие у них плиты всегда здоровые Вот видите, вертикальная загрузка В основном у всех машин, у всех сушек Это специфика Американского рынка Приехали в аутлет купить немного Шмоток сейчас перед поездкой Ребята он пошли Черным помогать скрывать машину они забыли ключи в машине, он Серега сейчас открывает дверь, как опытный взломщик. А А <Wonder> <ugur dry CC2> я <Apparently> не знаю, а тут у него не открывается Надо да, просто стекло ему разбить, да и все, он откроется. Окей. Сейчас скоро поедем встречать группу, а пока решили накатить. Приехали в винодельню калифорнийского винца попробуем вот так вот Здесь группы туристов уже пришли сюда сан антонио вайнере находится прямо в лос-анджелесе не очень далеко от аэропорта Сейчас пойдем заценим вам покажем тоже смотри у них три бокала ну три пробника бесплатные я предлагаю взять нам разные и друг у друга попробовать вообще вино не, не пьешь, пьешь? Но ты пьешь. тогда пьешь, да, просто не глотай. Просто чуть-чуть попробуй на губу и отдай нам. Мы просто хотим попробовать, чтобы выбрать то, что нам понравится. Мы не из-за того, что мы как бы хотим нажраться. Просто ты видишь, их очень много, а пробовать можно только три. Вот. Интендер? Гуд. Чувак наш запутался уже, я не знаю, каждый по три, по пять наверное, штук попробовал. Ну что, какой вам больше всего понравился? Мне понравился шардане. Шардане понравился? <сужит> Неплохой. Шарлане Сейчас А мне лизлин больше всего понравился. Да, такой насыщенный. Глубокий вкус, мало тонинов. Вот, учитесь виноделы Крыма, как надо делать. Открыли магазин. 100%. Поставили прилавок. И люди тут стоят, стойку да настроение создают деньги зарабатывают сделайте но ну не сделайте хотя бы не бесплатную дегустацию но сделайте там 150 рублей за 5 бокалов дегустацию и у вас все будут покупать напробуют там накупят сейчас мы тоже купим два ящика да наташа Сок ты ящика будешь брать два ну вот и саша два ну что 4 ящика купили ну чё чувствуешь да. Как сейчас поведешь то машину? Как Машину поведу? Да. Вот а так и поведу. Не боишься за права за свои? Да, новые восстанавливали в Москве. А не боишься, что у тебя 4 туриста еще в машине сидят? пристегнуться. Ну ладно. Вот так вот и ездим. вот так и ездим. Полный беспредел. Только что были в прокатной конторе Thrifty. Там неудачно было взять машину. Нас пытались развести на страховку, что увеличила стоимость машины в два раза. Приехали в мою любимую Алама. Сейчас возьмем тачку здесь. Сейчас это будет быстро. 5 минут. И все у нас готово. Давай. Вот, оформляем. Буквально вообще три минуты. Убиваешь номер бронирования. Карту вставляй. Вторую машину берем на Александра, потому что он будет водить. Вот, соответственно. Он типа как арендатор. Обычно я выступаю арендатором, но чаще всего задают много ненужных вопросов, типа зачем вам две-три машины, вы только что брали, зачем вам еще одна. Поэтому арендатор Александр. Все окей. И стоимость там, я видел, 559 уже. 597 сейчас будет, а, да. по подороже, да? Нет, ну это там с, с всеми налогами, с всякими сборами, да, со всякими там а, туристические сборы, аэропортовые сборы и так далее. Вот, кстати, ребята, тоже имейте в виду, вот цены здесь, да? Нет, да. это он, у нас есть бронирование, вот джип а, RAV4. Да. Да, а, он предлагает а, улучшить машину, взять типа там, Санта-Фе за 50 долларов в день дополнительно, это пипец очень дорого. Так. Либо минивэн взять за дополнительные 50 долларов в день, либо там мустанг э, взять за 35 долларов в день. Мустанг получается самый дешевый, хотя и как бы... Да, но если сколько? ты изначально бронируешь вот эту Мустанг, то пусть... будет. У тебя будет, нет, дешевле, чем вот так вот. То а есть... сколько? Ну, не знаю, сколько, ну, может, баксов... но ну, от этой цены может быть баксов 300 дешевле. Ничего себе. Ну, это сейчас просто на самом деле бывает по-разному. Они бывают и бесплатно могут тебя апгрейдить. Если у, них, если у них, допустим, этой машины нету, они тебе бесплатно дадут следующий класс, допустим, там, Санта-Фе. Вот мы, значит, пришли на стоянку. Здесь по классам стоят машины. Мы идем SUV. Это внедорожники. Сейчас мы будем брать наш внедорожник. Выберем какой-нибудь интересный. Вот вчера мы здесь выбирали микроавтобус вот их видишь стоит ряд <свист> ты можешь по всем пройтись и посмотреть какой тебе больше нравится и выбрать тот который понравился на том и поехал <свист> тебе нравится вот такой смотри да да вообще новая а по да, по мощности, а какой по мощности ты за мной ехать будешь да ребят мне тоже нравится Ну, багажник нормально сзади было места много давай втроем сядем да посмотрим ну, да, тут, кстати, вот... Вик, садись я... Опа. Вик, садись минус, цвет Туда? Так, да, ну садись, садись да, просто проверить Нормально, туда ну, ну, ну, Еще дальше, еще дальше Вместе с троем будем ездить Так что да, Втроем просто. Мы же не кубики-рубики Ну да, вообще даже я вон Спокойно рука Хорошо, помещается вот. да, то есть, да. Вон, девушке, наверное, Походу новая да, попробуй, заведи, него пробег посмотрим. Опа. Нравится тебе, Наташа, такой? Смотри, какой классный Фары вон такие Вон, наша группа прилетела, наверное, уже что, сколько? 1477 миль. Нормально. А, 3000 километров почти. Новая машина, да, даже видно. По по Польши, как вчера? А у нас же джип, у нас не минивен. А у нас категория такая? Да, да, у нас категория джип. Мы можем еще? Не да нет, а что он маленький? но ну, открой снизу. Камера есть. Что, на нем тогда? Давай. Там, наверное, нет, нет. А? а, так она посильнее. А, да. Да нормально, более чем, да, ну, мне кажется. Что? Ли, да? Можно в багажник, что? да можно выбирать, выбрать любой кое нравится. Да не, а что, неплохая. Не, ну просто на таком ника не ездили. Можно взять какой-нибудь RAF 4, на 4 да, но на RAF-4 можно и здесь покататься. Ой, в смысле, в Москве. А что, мы то есть просто берем и поехали, Да, все. Поехали, да. Все. все? Ну все, что? Считаем, поехали. Да? Ну там заняты а какие-то а еще. Я боюсь, тут вот уже бригада, блин. Студентов пришла. Они даже... не поместятся. Все, садись за руль, арендатор. Давай ты вперед. Тогда. Приготовь сейчас права и карточку кредитную. Все, сейчас просто отдаем бумажку, он сканирует, проверяет права, что это ты или не ты. А, даже не проверил ему пофигу. И все. И мы выезжаем. Давай сейчас направо меня завезем. Ребята прилетели, ждем их сейчас стоим. Вот так это выглядит. Я в принципе всех знаю, всех видел. Сложности быть не должно. Обычно сложности бывают. Когда человека встречаешь только по фотографии из паспорта. Это иногда бывает сложно. Так, ну что, на быка? Кто на быка? На быка? Да? Пойдешь? Кто на БК? Пойдем на быка кататься. Чтобы проходиться на быке, надо написать завещание. Так, это завещание. А, у тебя далеко ID? 4 бакса стоит. 400 человека, да? 400 человека. А сколько минут или как там? Пока не упадешь. Пока не упадешь? Да. Ну, это подожди. примерно 10 секунд. А если, например, ты нет, а если его держишь 10 секунд? Нет, ты не удержишь. вдох и... Я, кат, я катался несколько раз, но дольше 20 секунд, это если он, если ты девушка, и он хочет посмотреть, как ты там трясешь Короче, всеми причиндалами, тогда, может быть, там секунд 20 покатаешься. Короче, Давай. Правая рука на седле, левая рука наверху. Вперед не падай, наклоняйся назад. А дальше, я не знаю. Дальше он что-то новое говорит. Мне он такого не говорил. <решит> Сань, держится одной правой рукой. Только правой рукой держится, левая наверх, вот так вот. И назад откидывайся, вот так вот, да. Давай сексуальнее. Давай еще сексуальнее давай. Все, сегодня у нас денек был коротенький. Приехали, заселились. Что ты изобразил? Вот здесь у нас соседи живут. Здесь мы... А что, к можно попасть? Да. Здесь сплю я, здесь Андрей, а эта крать будет пустая. Ну, просто чтобы... Буду так бухать. Ну, давай, покажи, как ты умеешь. Будешь? Будете?